Торговые сессии Керфур, «Хаб», «Теско», «Ашан», филиал авиационной компании «Парт» и «Фхидней» и завод «Опель» в Глевице – это лишь некоторые из компаний, объявивших о планах сокращения рабочих мест за последние две недели. В то же время некоторые отрасли, в том числе электронная коммерция, ищут сотрудников.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 Дело в том, что многие компании Польши пока еще набирают персонал, но уже наконец конец октября-ноябрь-декабрь месяц планируют массовое увольнения. В наше тяжелое кризисное время очень важно, планируя переезд на заработки в Польшу, либо на постоянное место жительства, очень важно именно сейчас выбрать работу, стабильную работу, с которой вас не уволят через пару отработанных месяцев, работу, которая не поставит вас в тяжелейшее положение в зимний период. Ведь если вас уволят в зимний период, то другую работу вам будет найти крайне сложно в Польше, ведь это традиционный период затишья, а в этом году этот период будет отличаться еще и тем, что глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией, к зиме разыграется в полную мощность и... Большинство специалистов прогнозируют, что самое веселье, в кавычках, конечно же, веселье начнется в начале 2021 года. То есть, самая тотальная безработица будет именно в начале 2021 года. В общем, сегодня все мы это обсудим поверхностно, но что самое главное, я скажу вам экспертное мнение, как специалист по трудоустройству, мнение, которое будет заключаться в том, на какие работы сейчас не стоит трудоустраиваться, если вы не хотите быть уволенными с этих работ в конце осени либо зимой. Также что очень важно, я вам расскажу и о тех предприятиях, на которые, на мой взгляд, сейчас, именно сейчас стоит трудоустраиваться, то есть о самых, на мой взгляд, стабильных предприятиях Польши, я вам расскажу сегодня. В общем, если вы заинтересованы во всем вышеперечисленном, но еще не подписан на этот канал, обязательно подписывайтесь на него, смотрите это видео до конца, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики в будущем, делитесь ссылками на это видео с друзьями, пишите комментарии под этим видео, и если вы заинтересованы в достойной, а главное стабильной работе в Польше, работе, с которой вас не уволят, если вы, конечно же, сами не накосящите. В общем, я могу вам предоставить эту работу со списками всех актуальных вакансий. Вы можете ознакомиться, придя по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Проходите и подписывайтесь там на мой телеграм-канал, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус в автоматическом режиме. Также вот по этой ссылке, которая вот здесь, вы сможете найти все актуальные работы с подробными их описаниями. А по вот этим номерам можете обратиться как ко мне, так и к моему помощнику-рекрутеру по поводу работы в Польше и будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Устраивайтесь поудобнее и я продолжаю после короткой рекламной паузы.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 Всегда замечательный курс. Сейчас равен 1 злотому или же 7 гривнам 18 копейкам. Комиссия варьируется в диапазоне всего от 7 до 10 злотых в зависимости от суммы перевода. Ознакомиться с сервисом и скачать приложение можно пройдя по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Обязательно проходите и ознакомьтесь, друзья. В общем, не буду долго затягивать и начну сразу перечислять, куда, на мой взгляд, не стоит Трудоустраиваться. Последние места, куда стоящие трудоустраиваться, это продовольственные магазины, во-первых. Ну, в основном это большие продовольственные сети, в первую очередь, такие как Бедренка, Теска, опять же, Ашан, Кэрфур, Карфур и так далее и тому подобное. Потом, опять же, это идет, естественно, гостиничный бизнес, то есть различные уборки в гостиницах, на рецепцию, там люди в гостинице и так далее, и тому подобное. Эта отрасль тоже очень сильно уже пострадала и будет страдать дальше, конечно же, потому что, во-первых, пандемия еще не закончилась и не думать заканчиваться, во-вторых, сейчас был какой-никакой, но сезон отпусков, который тоже подходит к концу. И если пока еще сентябрь будет продолжаться этот сезон и теоретически сейчас набирают людей еще на сентябрь на работу то уже в октябре те кто трудоустроится сейчас могут потерять работу а новую работу может быть уже найти тяжело потому что там и зима не за горами поэтому первое Продовольственные магазины. Второе ⁇ это гостиничный бизнес. Не советую трудоустраиваться. Третье ⁇ это различные автомобильные заводы. Потому что автомобильная отрасль очень сильно тоже страдает. Будет страдать еще в будущем. Еще сильнее. Соответственно, почему? Ну, по той простой причине, что в тяжелое время кризиса глобального экономического люди будут покупать в основном вещи первой необходимости. Люди не будут тратить деньги без лишней необходимости. А а автомобиль это уже в большинстве случаев не какая-то вещь, без которой нельзя прожить. То есть автомобиль, покупка автомобиля всегда можно отложить на лучшие времена. Соответственно, в автомобильной промышленности заказов будет все меньше и меньше, и э, она будет страдать, сокращения будут там периодически э, в этой самой автомобильной э, промышленности. Ну, в общем-то, друзья, вот три основных сферы, три основных направления, куда сейчас я не советовал бы вам трудоустраиваться. Еще раз напомню, продовольственные магазины, то есть продовольствие большие сети особенно гипермаркеты супермаркеты гостиничный бизнес это второе и третье автомобиль строения вот так будет правильнее. Раз, два, три. Да? <с up> не советовал бы, если не хотите остаться в затруднительной ситуации, когда вас очень вероятно сократят. Не в 100% случаев, конечно же. Но вот, например, Теско почти 1000 человек планирует уволить в конце октября уже. Ну, если быть более точными, то с 21 сентября по... Конец декабря. Они это мотивируют тем, что свою сеть магазинов будут передавать, вернее, продавать новому владельцу и поэтому там эм, делают определенные реформы в своем штате сотрудников. Но. Эм... Как ни странно, почему-то у всех сейчас реформы, причем небывалые. Чтобы вы понимали, в Польше за июль месяц, один, за, за один месяц июль 2020 года уволили людей больше, чем за весь 2019 год. При всем при этом многие отрасли, опять же, многие отрасли, наоборот, ощущают нехватку рабочих рук и очень серьезную. И сейчас я вам, конечно же, расскажу, куда... Стоит как раз таки устраиваться. Я расскажу вам о самых стабильных на данный момент отраслях, как производственных, так и других, вообще любых других, самых стабильных в плане трудоустройства, трудоустроившись куда, вы более-менее сможете быть уверенными в завтрашнем дне в наше сумасшедшее время ну и конечно же я буду судить по примеру наших вакансий которые мы предоставляем и в первую очередь это на мой взгляд работы то есть куда можно трудоустраиваться и даже нужно в это время если брать работы физические конечно же это производство печатные различные и полиэцилена пищевого то есть производство которое производят в основном упаковки и этикетки для продуктов в различные продовольственные опять же магазины потому что то что продовольственные магазины будут сокращать штат сотрудников из-за того, что очень многие люди будут покупать продукты онлайн, это одно, да, поэтому в сам продовольственный магазин, например, на, вык на выкладку товара либо на кассы сейчас лучше не трудоустревать, это достаточно рискованно, потому что из-за того, что много, пере многое переходит в онлайн, многие опять же продовольственные магазины физически сейчас будут закрываться и существовать будут их многие филиалы в онлайн пространстве, но это не отменяет того, что то, что будет заказано онлайн, должно будет быть упаковано в упаковку, но ну, без упаковки ничего не продается, таким образом э, вот такие вот заводы, казалось бы, на первый взгляд, ну и что, печатный завод, упаковки производят, и что тут такого а, а тут нифига, друзья э, казалось бы, и что тут такого а на самом-то деле, это заводы стратегически важные на самом-то деле, стратегически важные не только в Польше и везде так э, хотя на поверхности это абсолютно не лежит, мы уже это проверили на себе э, в первую волну увольнений, Вернее, в первую волну этой пандемии, когда все заморозилось, заводы стали, да, многих уволили, очень многие предприятия остановились, и э, то, что наше агентство по трудоустройству держалось на плаву, э, этому отчасти поспособствовало то, что печатные именно заводы и по производству пищевого на заводы работали не то, что с прежними мощностями, а еще больше заказов стало там, потому что люди, как сумасшедшие, начали, если помнить, раз, раскупать туалетную бумагу, различные продукты питания на месяцы вперед и так далее. Соответственно, у упаковок для этих продуктов потребовалось больше, и заводы стали получать гораздо больше заказов, чем в обычное время. Вот так парадоксально бывает. Кто-то закрылся и обанкротился, а кто-то озолотился. И благодаря тому, что мы сотрудничаем с этими заводами, то есть большая часть наших клиентов составляет печатные заводы и заводы по производству пищевого полиселена, которые делают упаковки именно для продуктов в магазины продовольственные. Благодаря этому мы не только удержались на плаву во времена кризиса, но еще наше агентство и развилось, и развивается дальше. В общем, в первую очередь, печатные заводы самая стабильная сфера, второе это сельскохозяйственная сфера, то есть все, что производится для э, сельскохозяйственной деятельности, потому что сельско сельское хозяйство оно будет жить всегда. Естественно, оно тоже более сезонно, когда урожай, больше там заказов, например, на производстве той же сельскохозяйственной техники. Но, э, в принципе Такие производства, они более-менее стабильны круглый год. Круглый год и в том числе во времена даже мощного кризиса, потому что люди всегда будут есть, потреблять продукты питания. Эти продукты питания нужно выращивать на полях, чтобы эти продукты питания собирать с этих полей. Вернее, сначала подготавливать почву для их посадки, потом собирать с полей. Для этого нужна техника, которая производится на заводах по производству сельскохозяйственной техники. И мы тоже сотрудничаем с одним из таких заводов, Одним из ведущих заводов в Польше сейчас туда требуются, к слову, как токари, так и сварщики, специалисты. Ну и поэтому, друзья, опять же, советую вам поспешить. места осталось немного. В городе Белосток находится работа. Подробное описание вакансий также будет по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Ну и что еще можно добавить о надежных отраслях? Так это, собственно говоря, естественно, традиционно различные... Курьеры, курьерские службы, там, где фасуют посылки, сортируют посылки, это будет э, очень востребованная отрасль в ближайшее время, потому что пандемия, как я уже говорил пока что, не думает заканчиваться. Соответственно, штат сотрудников всегда там будут пополнять. Во всяком случае, сокращения там никакие на ближайшее время не предвидятся. Вот эти все ДПД, ДХЛ, ну, сортировка, упаковка посылок. Традиционно. То есть, опять же, друзья, подведем итог. Я уже говорил о том, куда трудоустраиваться не стоит, по моему мнению, сейчас. И если говорить о том, куда стоит трудоустроиться, так это в первую очередь печатные заводы и заводы по производству пищевого полислены, это заводы по производству сельскохозяйственной техники, и это, соответственно различные курьерские службы, а вернее, даже не курьерские, а службы по сортировке, по приему, по, со по сортировке посылок и так далее и тому подобное. Но ну, курьеры, конечно же, тоже будут нужны, потому что очень много, как я говорил, ушло в онлайн, и люди очень многие продукты за заказывают через интернет, и эти продукты и товары нужно будет им доставлять кому-то, причем все больше и больше это будет востребовано. В общем, я сейчас привел далеко не все примеры, как с одной, так и со второй стороны, можно очень долго приводить эти примеры. Я привел сейчас, на мой взгляд, основные и в первую очередь даже те вакансии, что есть у нас, кроме ДПД и курьеров. Этого у нас сейчас нету, то есть, кроме сортировки посылок и курьеров. Если говорить о наших вакансиях, то сейчас у нас стабильный в первую очередь самая стабильная работа. Это, как я сказал, печатные заводы, производство сельскохозяйственной техники, также заводы по производству пластиковых окон тоже себя сейчас очень пока что хорошо чувствуют. И есть у нас эти вакансии. Везде достойнейшие оплаты труда, работы с перспективой карьерного роста. Э, периодически требуются и женщины к нам. Пока что нужны только мужчины. Мы предоставляем жилье для прохождения карантина. Всем желающим делаем как карты по быту, так и воеводские и разрешения на работу. Мои мобильные номера также будут в описании к этому видео. Вернее, мой номер и моего помощника-рекрутера Viber WhatsApp. Пишите по ним, и мы обязательно ответим вам в будние дни в рабочее время. Подписывайтесь на этот канал, еще раз напомню, делитесь ссылками на это видео с друзьями, также подписывайтесь на мой второй YouTube-канал, ссылка на него в описании, канал под названием «Жуткая планета», канал обо всем загадочном и неведомом, я уверен, вы не пожалеете. Жмите на колокольчик, ну и, надеюсь, до скорых встреч за границей, друзья. Пока!